Одноклубники, всех приветствуем На отправке у нас Карелия Мы доставляем в Республику Карелия и в Мурманскую область Своими силами, своими возможностями На отправке у нас разные мотобуксировщики Тут представлена 600-ка с мотором Zongshen GB460 и с электрозапуском Дополнительно были установлены ручки с подогревом Аккумулятор и сам стартер, это уже входит в базу А букс представлен в черном цвете AMG Подвеска катковая, мягкая, независимая, уезжает в город Кандапогу. Далее с ним мотобуксировщик на 500 гусенице длиной базы стандарт 1450 С уникальной нашей новой подвеской независимые колесами Уезжает он в Вологодскую область Тут также комплектация с ручками с подогревом Полезная на самом деле опция и фаланги и пальцы не мерзнут а Рядом с ним буксировщик на 600 гусенице с мощностью мотора 15 сил с электрозапуском И дополнительно была здесь установлена вчка аварийной аэропорта Остановки. Данный букс представлен без фары, так как он чаще всего будет передвигаться на модуль толкач. Букс представлен катковой мягкой независимой подвески. Одноклубники, прошу вас дождаться своих заказов, терпения. Обязательства, которые мы взяли на себя перед всеми, выполним и отправим вам технику. Прошу немножко только подождать. Всем спасибо за просмотр. Пока!